Вот есть тут у нас такой радиатор от Golf 3, в прошлом году я ее поменял и новый тоже уже не кроет, придется ее тоже менять или починить или черт его знает что там нужно сделать, Ну, сейчас я постараюсь разобрать этот старый. И посмотрю, что тут там внутри происходит. Вот видно, что разбирается с этой стороны. Разбираться нужно вот отсюда. Отсюда вот. С будем разбирать ее, посмотрим что там происходит внутри, потом с помощью герметика, если получится конечно собрать, проверить, потом лицетчет ли, и потом если можно будет вообще поставить, можно там или нет. Будем решать. Так, так, разбираться будет, конечно, трудно. Так, это раз. Вот эта кубка. Вот тут нас я смещает. чистим ну, продолжим разбираться так. аккуратно нужно делать все это о еще один вот о. и так дальше Вот мы тут разобрали наш нету и вот что изнутри происходит, вот я эти повытаскивал, вот тут грязь, вот. вот грязь. И еще внутри побольше будет конечно. Вот сейчас я вытаскиваю вот эти. Трудно вытаскивать. Нет. Нет. Да. Уже холод, тут не проходила антифриз, внутри все высохло и трудно это вытаскивать так теперь постараемся почистить ее сначала вот так я вижу что там много грязи вот тут видно есть резинка когда радиатор промывают с помощью ну как это называется крот есть риск, что крот испортит вот эту резинку. А сейчас вообще можно там потихоньку залить крот так, чтобы ну, эту резинку не испортить. Вот тут эту резинку. Можно там какую-то кислоту или уксус залить, и через день промец или подумаю как будет. внутри там забито все вот это я не знаю вообще зачем тут вставляется но наверное без этих нельзя собрать это и без этих конечно если вот эту не поставить там вода, антифрейс лучше будет проходить но вот так постараемся почистить вот так потом продуем. еще с помощью насоса или черт его знает чем. Ну, я видел еще радиатор который забитый, Ну тут у нас не так страшные дела но факт что у меня печка не грела Сейчас я хорошо промью этот радиатор с внутренней. Потом промою вот эти штуковины. Потом есть у меня вот такой силикон. Правда черный, но ребята говорят, что нормальный, хороший. Термоустойчивый на минус 50-250 градусов буду мазать вот здесь и постараемся собраться потом все это поставлю на машине с внешней стороны прогоню ее и посмотрю течет или нет если не течет значит можно будет потом поставить на своем месте ну. Пошел я мить. Теперь будем все это вставлять обратно. Я в интернете искал и нигде ответа нету, зачем все эти пластмассы вот здесь вставлены. Думал, думал и я думаю, что эти здесь вставляются специально для того, чтобы антифриз там внутри прокрутивался чтобы была кинетическая энергия антифриза внутри этого да больше ну, там наверное там какая-то физическое явление происходит и Потом лучше вот эти трубки греются. Передается лучше энергия вот этим трубкам, наверное. И для этого нужно там внутри прокрутить антифриз. Ну, мы тоже будем обратно вставлять эти пластмассы туда. теперь мы будем мазать а потом поставим крышку обратно и посмотрим, что из этого получится. Вот и мы собрали наш радиатор печки. Теперь поставлю на машине с внешней стороны, чтобы посмотреть, будет там истекать вода или нет. Если все в порядке будет, Потом снова разберем торпеду и поставим ее там. Ну, покажу, как нужно ее опробовать. Течет или нет, как с внешней стороны поставить. Ну там я сниму шланги, которые идут на радиатор. И поставлю вот здесь. Потом с помощью проволока прикручу. На грузовые автомобиля и посмотрю через некоторое время там будет антифриз и или а нет